Прошлогодние наушники Galaxy Boots 2, которые по своему звучанию не уступают Galaxy Boots Pro, но по цене они ощутимо дешевле своего флагманского собрата, в этом году получили уже второе обновление системы. В первом обновлении, которое было еще 5 апреля, наушники обжавелись пространственным звучанием, настройка под названием Audio 360, как у флагманских Galaxy Boots Pro и AirPods 3. Также эта прошивка повышала качество во время голосовых вызовов эта же прошивка по всему не вносит каких-то конкретных новых функций но улучшает стабильность и надежность системы делая устройство еще более совершенным в работе такой вывод можно сделать глядя на объем прошивки которая хоть и весит чуть больше 3 мегабайт но для наушников это является существенным системным обновлением обновить наушники очень просто Нужно открыть кейс и не вытаскивать наушников, запустить приложение Galaxy Wearable. Далее, открыли настройки наушников и внизу увидите обновление ПО наушников. Дождитесь, когда обновление закончится, потом соединяйте свои наушники, хоть со смартфоном, хоть со смарт-часами и нашлаждайтесь крутым звучанием, дорогие друзья, любимых треков. Поэтому советую вам обязательно их купить. Дорогие друзья, обновляйтесь и подписывайтесь. Пока!